Здорово, Apple Finder микрофона! И почему-то у большинства пользователей после обновления до iOS 10.3.3 батарея их устройства стала держать гораздо хуже, у кого-то лучше. В общем, опять же, к общему знаменателю пользователи не пришли. Держит ли заряд iPhone или iPad после обновления лучше, либо же хуже. Первое, что я настоятельно порекомендую сделать тебе и твоим друзьям, если с автономностью твоего яблофона или яблопланшета после обновления опять же что-то пошло не так, это банальный hard reset. Я уже тебе неоднократно говорил, как его можно сделать. Зажимаешь кнопку power и кнопку home на своем iPhone или iPad и держишь их до тех пор, пока экран твоего устройства не гаснет. После того, как экран погас, убираешь палец с клавиши home, при этом продолжаешь держать клавишу питания либо же блокировки до тех пор, пока не загорается яблочко. Загорелась яблочко, убираешь пальцы, твои шаловливые со всех вообще кнопок устройства и дожидаешься, пока пока твой девайсик включится в нормальном стабильном режиме. Вот так довольно быстро я могу менять локации для своих видосов, и знаешь, в каком-то смысле это прикольно, однако, к сожалению, даже если у меня есть какие-либо драгоценные минуты, которые я могу потратить на отдых, то я как-то не привык их проводить бездумно в тех же социальных сетях ВКонтакте, Твиттере или же Инстаграме. Поэтому недавно я нашел действительно крутую и очень захватывающую стратегию для мобильных устройств по мотивам всем известного фильма про терминатора с Арни Шварценеггером в главной роли. Простое управление, превосходная графика, атмосферные баталии между людьми и машинами. А самое главное, что через пару дней состоится просто-таки грандиозная битва. И знаешь, я довольно долго выбирал на чью сторону все-таки встать, и мой выбор пал на силу технического прогресса. А именно, в этой игре все боевые действия я совершаю со стороны машины. Знаешь, это действительно круто и... Ну, в каком-то смысле необычно. Кстати, если прямо сейчас ты скачаешь игру по ссылке из описания к этому видео, то у тебя появляется сразу несколько крутых и интересных бонусов. Во-первых, ты получаешь стартовый капитал в 150 монет. И это на самом деле довольно неплохая возможность для того, чтобы прокачать своего персонажа вот практически вот так вот. А во-вторых, у тебя будет прекрасная возможность плечом к плечу сражаться на полях сражений вместе со своим блогером. Но ну, это что, не круто что ли? Поэтому прямо сейчас переходи по ссылке, устанавливай, сражайся и совсем скоро увидимся с тобой на полях сражений. Удачи! Второе, что я тебе порекомендую сделать, это сбросить настройки. Удалять с твоего устройства сразу скажу, мы ничего не будем конечно же максимум что у тебя сотрется либо же удалиться сбросится это твой пароль обои которые у тебя установлены на рабочем столе и экране блокировки а также например точки доступа вай фай для этого переходишь в раздел настройки основные пункты сброс и ищешь раздел сбросить настройки внимание важный нюанс не перепутай это пожалуйста со стереть контента настройки тогда ты точно удалишь всю информацию со своего гаджета а нам это с тобой конечно же не в руку и естественно не нужно третий способ, который я тебе настоятельно рекомендую, полностью перепрошить свое устройство, да, ты не ослышался, подключаешь свой айфончик или айпадик к компьютеру, запускаешь iTunes, делаешь резервную копию, это важно для того, чтобы все твои данные были в безопасности и чтобы после этой самой процедуры ты мог их восстановить из этой самой резервной копии, далее вводишь свой девайс в режим diffu Mode, я не буду тебе подробно расписывать что к чему, я лишь прикреплю небольшую статью как сделать это в свои в группе во Вконтакте, ссылочку на которую ты найдешь в описании под этим роликом, там все до поля просто. И после этого ты выбираешь раздел «Восстановить свое устройство», и после этого твой девайсик будет вообще чистеньким, новеньким. Естественно, ты вытягиваешь все свои данные из резервной копии, и по идее у большинства пользователей этот самый метод, способ реально помогал автономности их устройств. В четвертых порекомендую тебе настоятельно забыть и отказаться от использования всевозможных китайских шнуров, кабелей, адаптеров питания и так далее и тому подобное и заменить это все полностью на оригинальные сертифицированные аксессуары от компании Apple. Если же все четыре способа, которые я перечислил тебе и твоим друзьям только что, ну вот они помогли, то единственный пятый последний пункт, который я тебе настоятельно рекомендую сделать, это обратиться в сервисный центр в том или ином регионе, где где ты живешь. Обычно у большинства мастерских услуга диагностики является бесплатной, поэтому я настоятельно рекомендую тебе отнести твое устройство в сервис, если выше 4 перечисленных способа тебе не помогли, к сожалению, и уже на месте разбираться, что тебе скажет мастер, опять же, по поводу автономности, батарейки и так далее и тому подобное. На сегодня это все, не забывай делиться этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован, ну и также подписывайся на канал, ставь лайк